Инструкция по установке AE-чип CP Type 1 на автомобиль BMW i3 вариант для США. Перечень инструментов, необходимых для работы: бокорезы, торцевой ключ на 8, торцевой ключ на 10, штатный баллонный ключ на 19, паяльник 20-40 Вт, изолента, термоусадочная трубка 5 мм. Внимание! Автомобиль должен быть выключен, зарядный порт открыт. Для монтажа АЕ-чипа необходимо добраться до зарядного порта со стороны заднего правого колеса. Все работы рекомендуется производить на подъемнике, соблюдая необходимые меры безопасности. Снять заднее правое колесо с помощью баллонного ключа. Демонтировать подкрылок, локер, открутив 13 саморезов торцевым ключом на 8 и 2 гайки торцевым ключом на 10. Удалить изоляцию жгута разъема подсветки порта и получить удобный доступ к проводке. Нам нужно врезаться в провода питания подсветки коричневой масса и зеленый плюс 12 вольт. С помощью бокорезов разрезать коричнево-зеленые провода в удобном месте. В верхнем жгуте проводов, подходящем к зарядному порту, найти белый провод, пилот-сигнал, и также разрезать его. Соединить выводы ай чипа с бортовой проводкой автомобиля. Желтый чипа к белому, пилот-сигнал, красный чипа к зеленому, плюс 12 вольт, черный чипа к коричневому, масса. Пропаять полученные соединения, надев предварительно на провода термоусадочную трубку. Корпус ай чипа примотать к жгуту бортовой проводки. Установить подкрылок локер, действуя в обратном порядке разборки. Установить колесо. Внимание! Если вы приобрели заранее запрограммированный АЕ-чип, сразу переходите к пункту 15 данной инструкции. Сообщить диспетчеру или ответственному сотруднику автоэнтерпрайз ВИН-код автомобиля на табличке под лобовым стеклом. Подключить к зарядному порту программатор, а его USB-разъем к ноутбуку. Запустить программу ID.Tag Программер, ввести в окно программы ВИН-код автомобиля и нажать «Применить». После активации в окне появится надпись «Успешно». Установка АЕ чип CP Type 1 завершена. Рекомендуется проверить работоспособность оборудования, подключив авто к зарядной станции Auto Enterprise. Зарядка должна начаться автоматически.